Доброго времени суток, дамы и господа. Не так давно на YouTube-канале мы с вами общались на тему Twitch дропсов World of Warcraft. То, что они будут в определенные даты, и само собой мы получим определенные ценные награды. Сегодня компания Blizzard на своем официальном сайте, посвященном World of Warcraft, написали статейку касательно этих наград. Давайте перейдем к ней и абсолютно все вместе глянем, почитаем и посмотрим. Пожалуй, я сразу эту браузерную страницу переведу на русский, чтобы проще было все это читать. Dragonfly Twitch Drops. зарабатывает награды, наблюдая за создателями контента, за стримерами имеется в виду, и поддерживайте их. Собственно... Нужно подконнектить Twitch, то есть все это мы кликаем по ссылочкам, все мы это подсоединяем. Я уже об этом рассказывал. Компания Blizzard тоже уделила этому особый абзац. Окей, хорошо. Переходим к наградам. Twitch Drops. Twitch Drop номер один. Время начала, время окончания. То есть длиться это будет два с половиной дня. И в течение этих двух с половиной дней нужно посмотреть трансляцию не менее четырех часов контента в Dragonflight, пока активен этот Twitch Drops, с целью того, чтобы получить питомца под названием Змеиный Воздушный Змей Дракон. Такой вот небольшой питомец. Окей, хорошо. Далее Twitch Drops 2. Он довольно-таки удивителен. Я на самом деле реально не понимаю, почему именно этот дракон, но давайте все же листону ниже, и вы все сами увидите. Дракон Скверный. Непонятно почему Дракон Скверны Это ТСГ-шный маунт, который имеет свою ценность Люди за него отваливали деньги И тут он дается просто за просмотр твича в течение 4 часов Время начала 28 ноября, время окончания 30 ноября То есть это в тот момент, когда релизится Dragonflight В тот момент, когда мы начнем свою прокачку что я могу сказать? Прокачка будет не особо долгой, после прокачки само собой будут подземелья Поэтому само собой заходите на стримы, уверен, будет весело И третий Twitch Drops это игрушка Вечный фиолетовый фейерверк Время начала 13 декабря, а время окончания аж 28 декабря Ошибка, баг, непонятно То есть дано аж 15 дней с целью того, чтобы получить эту игрушку Ну если она так и есть, то окей Uh, третий Twitch Drops привязан к uh, старту первого сезона дополнения Dragonflight Первый сезон Dragonflight это данжики, рейды, PvP В общем тоже веселья очень и очень много uh, Как-то так И тут-то всего нужно посмотреть 2 часа контент World of Warcraft Dragonflight Для дракона 4 и для питомца тоже 4 Окей, okay, теперь мы знаем чуточку больше Теперь мы хотя бы знаем реально какие награды мы получим за просмотр всего этого контента на Твиче. Разумеется, можно смотреть абсолютно любые стримы на вкладке World of Warcraft, но рекомендую зайти ко мне, ссылочка будет в описании. Да и вообще в целом, все ссылки в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. До скорого!